Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Мы начинаем сегодня с вами восстанавливающую практику, скажем так, практику очень легкую, очень нежную, большую энергетическую практику йоги. Ступни параллельны, макушечку мы тянем вперед и чуть-чуть наверх, таким образом, что подбородок немножечко наклоняется вниз, макушечка тянется наверх, и при этом мы полностью расслаблены. Я советую провернуться в одну сторону, в другую сторону, немножечко на коленках поиграть, да, немножко присесть, чтобы мы чувствовали, что тело полностью расслаблено. Создается впечатление, что мы как марионетки, кто-то нас держит вот за макушку наверху. Да, вот мы вытянуты вперед и при этом полностью расслаблены. Да, в одну сторону и в другую сторону. И теперь, друзья, посмотрим, сопроводим этот хат ха поток да? Мы берем сначала тха-поток из земли и протягиваем его в солнце. Тянем ручки как можно сильнее наверх. Сильно-сильно-сильно наверх тянем руки. И затем обратно вниз сложенные ладошки. Вместе тянем вниз по х-потоку. Еще разок делаем такую же процедуру, но уже с дыханием. Со вдохом мы вытягиваем энергию из земли. Давайте чуть-чуть присядем с вами. Да? Вытягиваем энергию из земли, желательно, чтобы прямо докоснулось до земли или до мата. Вытягиваем со вдохом очень сильный глубокий вдох, ощущаем, как мы... Протягиваем энергию по всему телу, через макушку вытягиваем его до самого солнышка, ощущаем макушкой Солнца и выдох, мы просто опускаемся вниз снова. Еще разочек, втягиваем снова тхай энергию из земли, протягиваем через себя, выходим через макушку наверх до солнца. И разворачиваем наши руки, опускаемся снова вниз. Друзья, эм, я сейчас не буду специфицировать, какая именно энергию мы вытягиваем, эфирная, астральная, ментальная и так далее. У нас есть замечательные ролики на канале, там где йога, честь и практика, там я четко все очень подробно объясняю. Сейчас важно почувствовать вот эту центральную ось. Просто почувствуйте как бы стержень внутри себя, это очень важно. Теперь, друзья. Поднимаем руки наверх, забираем как бы знание солнца, да, как будто мы хватаем это солнце, хватаем этот шарик и проходим с нисходящим потоком, с выдохом вниз. До самого низу. Еще разочек. Поднимаем руки наверх, вдох, сильный вдох через макушку, осознаем, чувствуем энергию солнышка, энергию тепла и... Через себя пропускаем ее. Отлично. И теперь, друзья, объединяем два потока. Опускаемся вниз. Забираем поток у земли тха, поток восходящий. Вместе с собой поднимаем его до самого солнца через макушку. И с выходом снова аккуратненько его опускаем вниз уже с нисходящим потоком. Отлично, забираем снова поток, полная легкость, ничего не думаем, ничего не представляем, просто ощущаем, как через нас вода или душ энергии поднимается вверх и с выдохом опускается вниз. Отлично. Теперь, друзья, есть такая комбинация йоги, называется гуру-йога. Гуру-йога — это когда вы настраиваетесь на какого-то человека, которого вы смотрите, ну, скажем так, гуру, и делайте абсолютно то же самое, то есть вы не думаете вообще, вы не повторяете то, что он делает, вы как бы зеркальная копия этого человека, вы просто смотрите на него, и ваше тело повторяет эти самые движения, примерно как в танцах, да? Вы просто смотрите на человека, и ваше тело там что-то повторяет, то есть абсолютно не анализируйте, что вы делаете. Вместе со мной я как бы гуру ваш, а вы смотрите на меня и ощущаете те же самые потоки, те же самые чувства, что я ощущаю. Но для этого вам нужно, конечно же, отключить ментальный и эмоциональный план. Итак, друзья, снова забираем энергию у земли, поднимаем с вдохом, сильный глубокий вдох. Мы вдыхаем, протягиваем через макушку наверх. Выдох, забираем солнышко и протягиваем снова вниз. Вместе со мной у земли забираем поток, вместе с восходящим потоком поднимаемся наверх через макушку и опускаемся вниз с нисходящим потоком. И третий раз то же самое, абсолютно со мной синхронно, как бы прилипшая тень, поднимаемся наверх, поднимаем руки к самому солнышку, тянем макушку наверх и возвращаемся снова вниз. Отлично, поднимаемся, расставляем ноги немножечко пошире и ступни устремляем абсолютно параллельно. Таз проворачиваем вперед, чтобы спина была округла, чтобы у нас копчик вниз тянулся, макушечку наверх, спина абсолютно расслаблена, тело абсолютно расслабленное. Да? создайте такое ощущение, что представьте, что вы в советском автобусе едете и вам нужно стоять три с половиной часа, и вы занимаете самую удобную позу, которая только может в принципе вообще быть. И вот в этом полностью расслабленной, в полностью легкой позе вы проворачиваетесь в одну сторону и в другую сторону. Сильнее в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Проберем наши ручки, поднимаем наверх, проворачиваемся в одну сторону, проворачиваемся в другую сторону. Отлично. Проворачиваемся в одну сторону проворачиваемся в другую сторону. Вот она наша центральная ось. Отлично, опускаемся вниз, заберем снова энергию земли с тха потоком, поднимаемся наверх, доходим до самой точки, задерживаем дыхание, на задержке дыхания проворачиваемся в одну сторону, проворачиваемся в другую сторону и с выдохом снова опускаемся вниз. Еще разочек. Снова со вдохом, очень глубоким вдохом поднимаемся наверх. Много воздуха забираем в легкие. Задерживаем дыхание, проворачиваем в одну сторону, проворачиваемся в другую сторону. И с выдохом опускаемся снова вниз. Отлично. Центральную ось мы с вами нашли. Да, вот она. Я надеюсь, вы ее тоже нашли. Не только я один. Отлично. Теперь от центральной оси ноги у нас, ступни параллельные. Таз мы отбрасываем назад. Спина, соответственно, прямая. И тело под собственным весом наклоняется вперед. Ставим руки на колени. И макушечку, нос устремляем вперед. Макушку устремляем вперед, так, чтобы макушка или голова была продолжением нашего позвоночника. Таз устремляем назад, копчик и макушка у нас абсолютно в разные направления. То есть одно указывает в одну сторону, копчик в другую сторону. Ощущаем свою центральную ось в торсе. Да? Вот она центральная ось у нас, которая перпендикулярно идет оси, которая между нашими ступнями. И проворачиваемся в одну сторону. И проворачиваемся в другую сторону. Отлично. Если вы ощущаете в себе потенциал, можно руки отпустить, чтобы на мышцах спины стоять. И пытаемся одно плечо поднять наверх, другое плечо опустить вниз. И то же самое сделаем в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону покачались. Отлично. Снова ставим руки Вместе ноги полностью у нас выпрямлены и устремляем наш подбородок наверх, так чтобы открылась пятая чакра. Вдыхаем, вдох, выдох, округляем спину, тянем наш таз вперед, голову вниз. Вдох, таз наверх, голова наверх, спина прямая, выдох, снова округляем нашу спину. Отлично, еще разок вдох, и теперь уже не вниз, а с выдохом в сторону, то есть таз и голова идет в одну сторону. Выдох в другую сторону, вдох в одну сторону, и выдох в другую сторону. Отлично, поднимаемся наверх. Снова ступни у нас параллельные, немножечко ноги в разные стороны, то есть немножечко подальше, и ставим ступни не параллельные, а как бы в одну линию. Ну, конечно же, не супер идеально, как у Чарльза Чаплина, но более-менее так, чтобы они были на одной линии. Немножечко наклоняемся вниз. Отлично. Руки вперед и в одну сторону, в другую сторону желательно с дыханием вдох выдох вдох и выдох не обязательно низко приседать главное чтобы мы чувствовали равновесие остаемся посерединке обе ноги сгибаем опускаемся вниз поднимаемся наверх снова опускаемся вниз снова поднимаемся наверх теперь с хатха потоком Опускаемся вниз, зачерпиваем, через себя проводим этот тха-поток, идем наверх к самому солнцу, макушку наверх, центральную ось, равновесие идеально держим, с выдохом опускаемся снова вниз. Нисходящий поток. Снова взяли энергию земли тха, подняли ее по восходящему потоку, Макушку наверх, солнышку, зачерпнули, у солнца кусочек оторвали и пронесли через себя по нисходящему потоку. Отлично. Поднялись обратно на место. Теперь взяли одну ногу, покачали вперед-назад. Все упражнения для восстанавливающей йоги это не значит, что мы крутим с вами и вертим мышцы, растягиваем суставы, крутим, вертим, это значит, что мы восстанавливаем энергетику организма. Если мы стоим на одной ноге, и всегда у нас беспроблемно было это движение, но сейчас мы стоим и не можем сохранить равновесие, это значит, что центральные потоки нужно восстановить заново. Этой ногой делаем то же самое. Не забываем про центральную ось. Центральная ось, макушечка наверх, Копчик вниз. Отлично. Ногой в одну сторону, в другую сторону. Не падаем. Держим равновесие. Держим центральную ось. Осознаем ее сзади, спереди. Сзади, спереди. Сзади, спереди. С этой ноги то же самое. Вперед, назад. И снова сзади и спереди. Да, никуда не падаем. Стоим как вкопанные. Как будто у нас из ног растут корни. Как будто мы макушкой держим небо. Отлично. Расставляем ноги немножечко пошире. Опускаемся немножечко пониже. И проворачиваемся в одну сторону. Да, смотрите, мы проворачиваемся и одна нога у нас выпрямляется. И в другую сторону проворачиваем, другая нога выпрямляется. Здесь сами регулируйте, как вам больше нравится. Можно совсем присесть, можно чуть-чуть присесть. Я советую вам прокрутиться и наклониться вперед. Прокрутиться, наклониться вперед. Если у вас получается делать одновременно, делайте одновременно. Прокручиваемся, наклоняемся. Прокручиваемся, наклоняемся. Снова прокручиваемся последний раз и наклоняемся. Отлично. Ноги расставляем совсем широко. Настолько широко, что вам неудобно, да? как-то ну, как странно стоим. То есть если я так стою, то как бы ну, широко ноги стоят, но как бы и равновесие не теряю. А если так ноги стоят, то уже о, о, как будто я там падаю уже, да? Аккуратненько стоим, никуда не падаем, копчик подаем вниз, таз вперед, макушечка наверх, наклоняемся вниз. Отлично, поднимаемся снова вперед. Теперь, когда мы наклоняемся вниз, мы максимально оттягиваем таз назад. Таким образом, как будто нас за таз кто-то держит. Давайте я так стану. То есть мы не просто наклоняемся вниз, а мы отклоняемся таким образом, как будто нас кто-то тянет вниз, и чтобы сохранить равновесие, нам, конечно же, надо руками вперед. Да, мы практически стоим на пятках, вес тела практически на пятках. Да? и вот когда мы в таком замечательном положении стали, конечно же, уперлись а на наши бедра, чтобы легче было стоять, и немножечко пошевелили тазом в одну в другую сторону. Это замечательное упражнение для того, чтобы восстановить мышцы наших бедер. Для этого замечательное упражнение, чтобы восстановить наши мышцы, которые нам очень нужны, сухожилия для растяжки на шпагат. Но при этом спина, как вы чувствуете, абсолютно в безопасности. То есть никакого напряжения спины, никакой нагрузки на спины. И таким образом, если у вас получается, ниже, ниже, ниже можно аккуратненько опускаться. Что нельзя делать, что ни в коем случае не приветствуется, это перейти на мышцы спины. Когда вы таз потянули вперед, согнули спину, сгорбили и уже на растяжке спины пытаетесь там нагнуться. Так не надо делать. Мы здесь растягиваем именно функционал наших ног или тазобедренные суставы. Спина у нас полностью расслабленная. Да, если вы ощущаете, что вам тяжко, можете поставить руки, да, не обязательно руки должны быть между ступнями, можно их куда-нибудь аж сюда поставить, как вам удобнее. В одну, в другую сторону. Отлично. Аккуратненько поднимаемся снова наверх. И опускаемся снова вниз. Снова поднимаемся наверх и делаем это еще один раз. Отлично. Так, друзья, ноги мы ставим с вами вместе. Аккуратненько приседаем. Чуть-чуть приседаем, не сильно, ни в коем случае не сильно глубоко приседаем, чтобы пятки все еще стояли у нас с вами на полу. Приседаем и выпрямляем полностью ноги, спина прямая. Снова скинаем, снова выпрямляем. Снова сгинаем, снова выпрямляем. Снова мы с вами согнули, обняли с вами наши бедра и снова выпрямили, снова согнули, снова выпрямили. Да, если вы чувствуете в себе супер потенциал, можно, конечно же, хорошенечко обнять наши, чтобы аж до грудью ощутить наши бедра и тоже пытаемся выпрямить. Да, будьте очень осторожны, эта практика как раз идет нагрузка на спину, поэтому нужно быть предельно осторожными. Отлично, поднимаемся наверх, встряхиваем немножко ноги. Так, друзья, ну а теперь растягивание, ноги мы ставим снова параллельно, примерно чуть больше, чем наша ширина плечей, и берем наше плечо, прокручиваем его в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Вытягиваем его в эту сторону. Да, Мы локтем поддерживаем этот локоть, чтобы у нас рука не упала. Вот мы ее поддерживаем. Берем за плечо и пытаемся вытянуть это плечо вперед. В одну сторону. И здесь мы делаем то же самое. То есть сначала прокручиваем плечо. А затем его вытягиваем в эту сторону. Отлично. Так, друзья, теперь для плечей руки складываем вместе сзади. Если у вас получается, попытались повращать одним локотком, другим локотком. Отлично. И в другую сторону то же самое. Да, аккуратненько заводим. Да, если вы вдруг ощущаете, что у вас одна рука вместе получается, а другая рука не получается, то тогда вам нужно, так, осторожно освобождаем, то тогда вам нужно просто в душе начать мыться другой рукой. Если вы держите мочалку или мыло всегда в этой руке, то попытайтесь это делать с этой рукой, тогда у вас все получится. Так, друзья, надо просто поменять привычки. Так, здесь снова мы с вами приседаем, плечи устремляем вместе, спина абсолютно сгорбленная, и здесь наоборот мы с вами делаем наши лопатки снова вместе, поднимаем кулачки наверх и вращаем плечами в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Здесь то же самое, двойной замочек делаем, тянем это все вниз, таз подом вперед, голова устремляется вниз и вращаем плечами в одну сторону и в другую сторону. Отлично, еще разочек. Здесь у нас замочек сзади, тянем немножечко наверх, устремляем плечи по кругу в одну сторону, в другую сторону и таз по кругу в одну сторону и таз по кругу в другую сторону. Здесь снова делаем двойной замочек, плечами пару раз в одну сторону, плечами пару раз в другую сторону и тазом в одну сторону и в другую сторону вращаем. Отличненько. Потихонечку, потихонечку приводим наше тело в тонус. Теперь давайте дойдем с вами до ног. Берем наши ступни. Аккуратно прячем пальцы. Здесь показываем наоборот пальцы. Здесь на другой ноге снова прячем пальцы. И здесь снова показываем пальцы. Отлично. Здесь пятки у нас вместе. Носки более-менее врос. Поднимаем пятки наверх. Опускаем, поднимаем, опускаем. Снова поднимаем и снова опускаем. Поставили ноги немножко на ширину плеч и стали на ребра. С ребер перешли на носочки, с носочков на внутреннюю часть, с внутренней части на пятки, снова на ребра, снова на переднюю часть. Снова на ребра, снова на пятки. И таким образом мы делаем массаж стоп. Да, по кругу вращаем их. Отлично. Позатем добавляем наши коленки. Да, вот коленки, добавляем коленки. Получается не только ступни, но еще и коленки. Да, мы вращаем коленями и руками устремляем, контролируем ход. И теперь добавляем тазобедренные суставы. Для этого приседаем немножечко пониже и хорошенечко вращаем все это не только ступнями, не только коленями, но еще и тазобедренными суставами. Да, получается у нас с вами отлично. И давайте теперь в другую сторону то же самое. Теперь раскрываем. Получается, что мы интегрированно прорабатываем все суставы в наших ногах. Отлично. И еще разочек один кружок. И теперь легкий маленький тест. Стоим на ребрах внешних наших ног, опускаемся вниз, максимально опускаем таз вниз, берем наши локотки и отводим колени в разные стороны. При этом ступни у нас смотрят друг на дружки, стоят на ребрах. Да? Отличная разминка для тазобедренных суставов. Отлично. Устремляем ступни снова вниз. Ставим наши ладошки на ступни и поднимаем таз наверх. Получилось выпрямить? Если не получилось, опускаем таз снова вниз. Снова поднимаемся наверх. И еще разок полностью опускаем таз вниз. Но теперь ставим наши руки где-то впереди. И снова поднимаем таз наверх. Отлично. И аккуратненько поднимаемся наверх, снова по восходящему потоку, снова приветствуем солнце, снова отдаем ему ту энергию, которую взяли у земли, и опускаемся с нисходящим потоком руки в разные стороны. А сейчас мы сделаем с вами легкую динамическую практику, которая подходит для всех. Садимся. Да, эту практику я уже однажды давал в своих роликах называется она мышка кошка собачка очень хорошая практика, подходит не только взрослым, подходит еще и детям, подходит не только продвинутым ягином, но также самым-самым при самом начинающим. Поэтому друзья, без зазрения спокойно выполняйте эту практику, она очень хорошо поможет вам для восстановления. Для этого друзья, мы раздвигаем наши коленки немножечко подальше. Живот вот этот вот мы просовываем с вами между бедер и выталкиваем наши руки вперед. Это вариация поза ребенка или так называемая мышка. Из мышки у нас идет кошка. Кошка мы все, конечно, с вами знаем. Это когда мы стоим на четвереньке и со вдохом мы протягиваем голову, протягиваем таз наверх. С выдохом мы протягиваем таз вниз и опускаем голову вниз. Очень хорошая асана для нашей спины. Затем идет собачка. Собачка здесь, конечно же, собака-морда вниз. То есть руки и ступни стоят на полу. Все остальное провисает в воздухе, включая ваши колени. Из собачки мы снова идем в кошку с вами. Да, можно сделать парочку прогибов, можно их не делать. И затем снова соединяем наши большие пальцы вместе ног. И опускаем живот между бедер. Получается с вами мышка. Из мышки снова мы идем с вами в кошку. Из кошки снова мы идем с вами в собачку. Из собачки снова в кошку. И затем из кошки снова в мышку. Итак, парочку циклов. Кошка, затем собачка. Затем снова кошка и мышка. Снова кошка, собачка, снова кошка и снова мышка. Отлично, теперь мы с вами кошку немножечко отставим в сторону. И из мышки будем переходить прямо в собачку. Поднимаем колени, собака морда вверх. Опускаем колени, устремляем таз вниз, мышка. Поднимаем колени, собака морда вверх. Собака, здесь мышь, снова собака, снова мышь. Отлично. И напоследок с вами только одну собаку сделаем. Кошка, мышка уже убежали, осталась только одна собачка. Собака мордой вверх переходит в собаку мордой вниз. Собака мордой вверх. Переходит в собаку мордой вниз. Да, обратите внимание, я перекатываюсь на своих ступнях, на больших пальцах. То есть у меня на подъемах лежит собака мордой вверх, собака мордой вниз, я перекатываюсь, и мои ступни прилегают к полу. Собака мордой вверх, собака мордой вниз. Отлично. Отлично. И переходим мы теперь с вами в позу для отжимания или, скажем так, верхняя чатуранга дандасана. И если вы еще чувствуете в себе силы, можете пару раз отжаться. Если вы не чувствуете в себе силы, то станьте на коленки и отожмитесь на коленках. Поднимаемся наверх, делаем собаку мордой вниз, аккуратно переходим вперед. Да, можно с прыжком, можно без. Устраиваем свои ступни полностью на мате, чтобы у нас пяточки касались мата. Делаем намасте и аккуратненько поднимаемся. Со вдохом снова восходящий поток. И выдох, опускаем руки. Отлично. Получилась у нас с вами отличная энергетическая подпитка. Получилась у нас с вами... Отличная динамическая практика. Скажем так, сейчас у нас наше тело вместе с энергетикой какое-то буянство такое, что-то там куда-то крутится, все непонятно. Центральную ось мы с вами более-менее вроде бы нашли. Теперь осталось всю эту энергию свести как-то в общий центр, да, в волевой центр, там где у нас манипура, все это сманипулировать. И затем можно спокойно... Заняться дальнейшей нашей с вами жизнедеятельностью. Так, друзья, что мы с вами делаем? Ноги у нас на ширине таза, да? не сильно далеко, не сильно близко, на ширине таза. Со вдохом мы с вами вдыхаем, затем, когда мы с вами вдохнули, мы с вами простукиваем наши легкие на задержке дыхания и затем медленно выдыхаем и нагинаемся вниз. Со мной вместе вдох, на носочки встали, забрали энергию у солнца, полностью задержали дыхание, постучали, постучали, постучали, постучали, и выдохнули. Снова вдохнули, задержали дыхание, постучали кулачками, и опустились вниз. Отлично. Сейчас еще раз, последний третий раз вдохнули сильно, сильно, сильно, сильно вдохнули. Задержали дыхание, постучали, постучали, постучали, постучали, постучали, постучали все. Выдохнули полностью, согнули колени, обняли свои коленки, обняли свои ноги. Снова вдохнули, раскрыли колени, полностью раскрыли колени, вдохнули как можно сильнее. И выдохнули полностью, согнулись, округлили спину, колени сдвинули, снова вдохнули, спину выпрямили, легкие наполнили воздухом, спина идеально прямая, выдохнули. И теперь поднимаемся медленно, со вдохом поднимаемся, руки в намасте, к солнышку по восходящему потоку поднялись, на носочки встали. И выдохнули макушку наверх по нисходящему потоку вниз. Отлично, друзья. И на этом мы заканчиваем с вами нашу практику. Это была легкая восстанавливающая практика. Но независимо от того, насколько вы продвинутый и уже успешный йогин, я все таки советую вам сделать эту практику, потому что тело требует восстановления, тело требует того, чтобы за ним поухаживали. Поухаживали не в смысле помыли, накормили, но также подпитали энергетически. Это отличная практика, которая поможет вам выйти на ваш хатха-поток и подсоединиться, скажем так, к божественную, то есть к началу, к истоку той энергии, Энергии, откуда мы живем. Не обязательно же всегда тратить свои ресурсы, тем более они сейчас так тяжело восполнимы. Друзья, будьте счастливы, живите честью!